Ранним солнечным да, утречком нашел, провожала А своего ненаглядного, своему паренька Ты служи, ненаглядный мой, обо мне не дружи Если что нас случится вдруг, обо всем напишу Что-то случится вдруг Обо всём напиши Не проходит и годика Твоя невесочка швёт Перебила мне ножи не кирил Обожгло всё Коли любишь по-прежнему И горит огонь. Приезжай, забери меня Девушка, что любви больше нет, что любовь потеряна, Вот такой был ответ. Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь. Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Путу мои ноженьки, проживашка как-нибудь. ним солнечным утречкам Возвращаться домой с городом, где без ним поездам. Паренек молодой, с голубыми погонами, С сигаретой в зубах, шел походкою-бурою на, берег, на На обеих ногах и сутки радостной. Поля встретила мать, прибежала да девушка захотела понять. Расскажи ненаглядный мой, ты сколько бед повидал, а солдат оттолкнул меня. Ноженьки, проживу как-нибудь, ковыляй потихонечку, Они от их забудь, заросли мои ноженьки, проживу как-нибудь.